1929 год. Ларингофон. Это изобретение было представлено на выставке изобретений в Лондоне в 1929 году. По сути, это телефон, но передача данных осуществляется не посредством голоса, а через вибрации голосовых связок. Именно поэтому микрофон расположен чуть ниже рта и перекладывается к горлу. 1937 год. Клетка для детей. Самое ужасное изобретение прошлого – клетки для детей с оконными креплениями. Клетки с ребенком вывешивали на улицу, якобы для того, чтобы ребенок дышал свежим воздухом. 1937 год. Бэби Холдер. Изобретение не прижилось в народе. Дети постоянно вываливались из люльки. Вслед за этим на изобретение посыпались многочисленные иски, и он пропал. 1940 год. Держалка для собак. 1949 год. Бюсгалтер. Мисс Брителик. Это, на первый взгляд, гениальное изобретение творения рук Чарльза Лангса. Единственное, но этот безгалтер никак не желал держаться на груди и постоянно сваливался. 1950 год. Очки со шторками. Это было ужасно как в 20 веке, так и в 21. 1953 год. Изогнутая дула для пулемета. Даже сами изобретатели так и не поняли, зачем оно нужно. 1954 год. Монштук с зонтом. Это изобретение Роне Стерна, президента компании Zeus Group. 1955 год. Мунштук на 20 сигарет. 1955 год. Костюм «Человек-птица». На фото Лева Валентин. Он разбился, когда спрыгнул с самолета, надев свой чудо-костюм. 1955 год. Мунштук для влюбленных. 1961 год. Светящиеся колеса были выполнены полностью из синтетического каучука и освещались за счет специальных ламп, расположенных по ободу колеса. 1962 год. Мини-сауна. 1963 год. Котомяукающий агрегат. Этот агрегат мог промяукать аж 10 раз в минуту и столько же раз мигнуть диодами. Задумка была в том, что агрегат должен был отпугивать крыс, но на практике это не подтвердилось. 1963 год. ТВ-очки. Изобретатель Хьюго Гарнсбек и его изобретение. Вы только посмотрите на его выражение лица. Интересно, что ему там показывают? 1964 год. Робот-автоответчик. Робот был спроектирован и собран изобретателем Клаусом Шольцем. Как утверждал Карлс, этот робот – моя полная копия. Робот поднимал трубку и тупо молчал. 1966 год. Мини-телевизор. На фото изобретатель этого чуда Клайв Синклер. Зачем два века назад специальные люди в Англии плевали с горохом в окна домов?